когда ты мне рассказала про тем, что можно делать 3% в месяц на готовом бизнесе, мне стало интересно. Ну, то есть, возможно, ты, ну, что-то не договариваешь, и, возможно, делать больше. Я зашел на Авито и нашел там прекрасные предложения, которые там чуть ли не за год можно купиться. То есть там есть квартиры. Вот почему мне нужно, почему мне не пойти и там за миллион не купить 5 квартир где-нибудь в Митино? Welcome. И самые частые проблемы могут быть с бизнесом, который я куплю по объявлению? Первое, то, что у тебя не будет заполняемость. то есть квартира будет г извините, да, то есть откровенная. И тебе придется еще вложить примерно такую же сумму денег, да, то есть на то, чтобы усовершенствовать все эти объекты. От 70 до 300 тысяч рублей у нас, например, идет бюджет заложен, да, то есть когда мы продаем готовый бизнес, потратим на оснащение плюс ремонт. Да, то есть это нужно понять. Второй момент это то, что конечно же рейтинги. То есть, если человека размещен ли он на букинге, если у него аккаунт на Airbnb, если на Циане, на Авито, как он продвигается? Самый даже первый вопрос, который бы я задала бы владельцу: от чего он продает этот бизнес: от боли или от радости? Если человек продает от радости, да, то есть еще раз вернусь, это первое, что у него должна быть систематизация, если есть систематизация, нужно посмотреть статистику предыдущих периодов да то есть понять какая стоимость арендных платежей ну то есть там 5 объектов круга 250 тысяч рублей если его оборотка была 300 то значит он там был в минусе и такой бизнес уже нет смысла покупать, да, то есть, ну это тогда либо ты его покупаешь, но ты должен конкретно понимать, что тебе нужно сделать, там, реновацию, например, в этих объектах, там, поменять горнушно, посмотреть рейтинги, что не нравилось клиент, ну, то есть, тебе нужно прям вот, ну как бы еще вложить энную сумму денег, да, для того, чтобы это сделать, и это нужно иметь в опыт, нужно иметь разрешение. в этом. Да, то есть, вот это миф, то что я покупаю под видом бизнеса просто заключенные договоры аренды собственниками, да. да. То да, есть, там еще конечно. есть аккаунты, горничные конечно. отзывы, какие-то постоянники, вероятно. Да, то есть и более того, это все стандарты качества уборки, да, то есть это горничная, которая закреплена. Если ты покупаешь франшизу VIP, то у тебя на год есть возможность использовать наш фирменный стиль, то есть ты максимально легализован. У тебя рассказывают все варианты правильной системы налогообложения, да, то есть те же самые контракты, которые ты покупаешь, они на... На физические лица, скорее всего, да? а тебе нужно на юрлицо. И, скорее всего, ты никогда не переведешь эти контракты на юридическое лицо, потому что это правда очень непросто. Нынешнюю... Не хотят не хотят, налоги да, платить да, не хотят платить налоги. Поэтому ты купишь то, чем, скорее всего, не сможешь потом дальше максимально легализовать. Если мы говорим про легализацию, во-первых, здесь включены первый месяц, помимо использования торговой марки, да то есть у тебя включена подменный персонал. То есть ты можешь, когда у тебя, например, там горничная заболела, отвалилась, да, то есть ты можешь всегда прийти э, свою управляшку там, к нам, да, то есть сказать, девчонки, выручайте, да, то есть у меня там горничная ушла, я запила, не знаю, там... мы сейчас обсуждаем. Если я купил бизнес, занимаюсь им сам. Да. И да. второй, если вы занимаетесь этим самостоятельно, включено, я, он, я вообще молча. не в курсе да. даже, да. Да, что там что запела. Да, конечно. Запил... А. конечно, конечно. Чтобы нам тему собственниками закрыть, да. э, вообще, вот ты говорил, у вас 240 объектов, да, вы запустили да, за запустили. это время. А, Были ли такие epic fail, когда вот просто собственники сливались, то есть вы заключили договора, вы продали бизнес и ну вот просто собственник говорит, я не хочу сдавать, вот и если были, с чем это связано и как этого избежать? Ну, чтобы они на следующий день это сделали конечно нет <с> это было бы глупо то есть но... было такое да то есть у нас 6 расторжений то есть из 240 объектов на два объекта мы заведомо знали что они идут на продажу через полтора через там два года да то есть мы договаривались об этом с собственниками но изначально и мы их не продавали мы оставили у себя в команде их потому что была очень сладкая цена и очень крутое место расположения ты более того мы даже один из объектов отремонтировали, да, то есть вложили там в районе 350 тысяч рублей, но мы только за первые три месяца отпили, потому что цена была 35 тысяч рублей в центре, там, на Гнездниковском переулке. Вот, и такие объекты у нас есть, два объекта: а, Это прям был косяк там франчайзи одного нашего, да, то есть это просто человек перестал платить денег вовремя, mm -hmm. да, то есть, и это прям критично. То есть, если они платить, они конечно, не конечно. Ну, да. Во-первых, у нас был с одним нашим франчем, такая ситуация, когда начали звонить, собственники, я же всегда, когда мы заключаем договор, приезжаем с тобой. Я говорю, вот это мой партнер, да, то есть, ну, там еще особенно, когда мы Раньше искали сами объекты часто у нас целая команда да то есть я искали сами и я говорю вот это мой партнер вот мы заключаем на Андрея и у них есть телефон, а мой и твой и здесь как-то мне звонят собственники сразу все там пять человек и говорят Анна что происходит? Я говорю, а что случилось? Что случилось? Я вообще с ними там не общалась, наверное, там, и год говорит, говорят, вы понимаете, там, вчера звонил Андрей. Вы знаете, в каком он состоянии? Я говорю, да нет. И, короче, я их начинаю разводить на разговор, оказывается, что человек был не в адеквате, там, выпил, и начал рассказывать собственникам, что там вообще полный, как бы звонить ему, рассказать полный вообще. А И у меня, честно, с одной стороны, мне было просто очень смешно, с другой стороны, у просто наворачивали слезы, потому что я реально не знала, что ответить то есть, ну, это такие как бы нестандартные ситуации. Ну, то есть, когда ты собственник бизнеса, конечно, нужно включать там, голову. То есть, если вдруг есть такой риск, что ты можешь в моменте э, какого-то угара позвонить собственнику, ну, тогда удали эти телефоны, держи в записной книжке или на другом там, телефоне, да, то есть, не носи его с собой на вечеринке, потому что ну, это просто ужас. Вторая ситуация, это, конечно, когда человек там начинает... У нас часто бывают такие клиенты, у которых несколько бизнесов, они хотят разложить себя в разные корзины. И одна из корзин – это, конечно, краткосрочная аренда, потому что это очень легко, просто, здесь можно все быстро организовать, быстрый доход, возврат инвестиций. И такие люди, когда у них какая-то проблема в их основном бизнесе, они начинают отсюда вытаскивать деньги, и тем самым еще ну, и ну, робят а... Да, быстро. И два собственника работать. у нас реально там Один через где-то год и два месяца, другое через год и семь месяцев. Сказали, ребят, там, сори, у нас поменялась ситуация. Ну, там, заболел родственник, ну, mm -hmm. точнее, там, детки, да, то есть они продавали просто квартиру, чтобы а, собрать на операцию. Я понял. Вот, ну, то есть они вообще... Не... Ну, то есть мы, собственно, конечно... Так, в принципе, не очень, скажем так... Ну, 2,5%, я считаю, что это, как бы, из всех объектов. И причем большая часть... Им, по причине того, что сам владелец франшизы, ну, да. пошел неправильно. Да, неправильно. но один, как бы, да, один единственный объект я сейчас вспомнил, да, то есть у нас был в самом начале, когда мы разрешали мероприятия, вечеринки, да, угу. то есть у нас конкретно есть расторжение из за мероприятий, вечеринок, одного единственного объекта, то есть это наш конкретный косяк. Угу. Дальше мы в обучении очень много тратим времени и рассказываем как раз. Да, что не нужно делать, и как это вообще избежать, и как узнать, и как проверить эту целевую аудиторию. У нас нету, все, mm -hmm. у, нас, у нас перестали быть проблемы, у нас перестали вызывать участковок, да, то есть мы какое-то время, мы не знали, как правильно действовать, потому что вроде бы бизнес и легкий, и простой, и здесь правда все очень гармонично, легко делается, но какие-то вещи просто, пока ты не наступишь семь раз на эти грабли, да, то есть даже не доходит мозг, что чего стоит бояться, чего нет, да, то есть вот стоит ли Участкового бояться или нет, конечно нет, но да, все ну, почему ты думаешь, что его стоит бояться? Нет, конечно. Здесь, наверное, знаешь, да, самое главное, знать, как поступает. То есть, если у тебя так получилось, реально, как бы мы там не обучали, все равно может произойти вечеринка, да, то есть, ну там каким-то способом, хотя все в контракте прописано жестко, да. То есть... Ну, бывает, ну, выпили, ну, отдохнули, да, то есть где-то что-то погромче, включили музыку, пригласили гостей, там, не знаю, коллектив, еще что-то. Как в этой ситуации быть? Не надо ничего бояться. Нужно сказать, конечно, берите всех и увозите. Прямо сейчас, что нужно сделать, чтобы это вообще нарушители? Я хочу, чтобы Марья Ванна, моя соседка, спала спокойно. Я хочу спать спокойно. Если человек нарушает закон Российской Федерации после 23.00 реально ведет себя непотребно, это его трабл. Более того, у нас есть уже проведен тендер с охранными предприятиями. У нас есть ряд объектов, которые находятся на Тверской улице. Мы будем подключать в этом году конкретно на Новый год. Это, это очень смешные деньги. Ну, Новый год тоже нельзя вечеринки делать? Ну, понятно, что мы говорим, что просто штраф 15 тысяч рублей, если вы орете так, что соседи к вам приходят. Соседи. Да, да, соседи. <соседи> <соседи> ну, то есть, зависит от того, кто соседи. То есть есть такие квартиры, где и на Новый год нельзя вечеринку устроить. То есть там, ну, как бы... Нужно просто уважать. Если ты любишь вокруг себя людей и своего собственника, и своих соседей, ну, как бы так как грубо это не звучало, и правда хочешь, чтобы им было комфортно, я прекрасно... Я Точно так же у меня есть собственность и жилье, но я арендую в центре Москвы, да, то есть для своей семьи. Когда у меня соседи начинают устраивать там на кровати, у нас там, а я укладываю ребенка, да, то есть ему там, было особенно там два месяца, да, то есть и там, наконец уснул, есть там, ну раз вздохнули, два вздохнули, третий раз, конечно, пойдешь, сходишь с соседями, да, то есть, но ну, если ты также любишь соседей, да, то есть и ты к ним бережно относишься в аренном бизнесе, ты отстаиваешь их интересы, они это чувствуют просто вот на подкорке, то есть ты не оставишь этого клиента негодяя, да, то есть ты Нет. чувствуешь, отстаиваешь интересы своего соседа, говоришь, слушайте, все, я нашел охранное ну, но я слушайте, повторяется в этой квартире, ну реально заключить договор это Стоит, там в районе там тысячи полутора тысячи рублей вот. даем как раз контакты ребята классно они просто по одному звонку приезжают плюшевые в ботинках всех опечатываются, еще штраф снимают да то есть еще им чек по кассе пробиваются всех выводят да то есть вместе с вещами и отдают участковому да, то есть, конечно когда на сосед знаю что он может позвонить в любой момент в это охранное предприятие либо ты можешь например да, вот. А то у него как бы жить спокойно, он говорит, о, слушай, ну вот эти ребята молодцы. Вот да это Петр Иванович снимал. Здесь просто все время какой-то там, извините, гадюшник был, да, то есть, а вот эти у них все по-серьезному, нет, у них все по-серьезному. Для того, чтобы связаться со мной, вам необходимо зайти в Инстаграм, найти Эндрю Меркулов и не забудьте нажать кнопку «Подписаться». После этого напишите мне в директ.